Мы родом из Твери, идея просто великолепная. Мне кажется, что идея заслуживает э, ежегодного воплощения, потому что мы же отобрали э, только часть фильмов на этот фестиваль, а на самом деле их огромное количество. Ребята с удовольствием снимают э, о тех людях, которые значимы для Твери, снимают о своих родственниках, участниках Великой Отечественной, снимают о, о наших исторических персонажах. Для них это, с одной стороны, погружение в Профессию сценариста, режиссера, вы видели, они сами играют, артиста, а с другой стороны это увлечение краеведением, увлечение отечественной истории возможность заглянуть в историю Тверского края, то, что было 100, 200, 300 лет назад, соотнести это с сегодняшним днем. Им самим интересно в этом работать.